Меня зовут Юля, я закончила марафон инглийшоу два месяца назад, и моей целью является полное овладевание языком. Так говорят вообще. <св> поскольку я маркетолог по образованию, открыла свой инстаграм-аккаунт, который развиваю сама на фрилансе, английский мне нужен просто для масштабирования своих знаний. Я хочу получать образование на английском, поскольку маркетинг именно на английском имеет более высокий уровень. I'm learning English for the watching movies and understanding songs. Когда я пришла на марафон, мой начальный уровень языка, как мне казалось, был вообще нулевой. Ну, то есть все знания, которые я получила в школе, и все. Я даже шутила, говорила «My English из very bad». Вы представляете, тут все с фильмами, какими-то штуками, песнями, все на примерах, ну, не запомнить невозможно. Очень порадовало, что на марафоне занятия проходили три раза в неделю. достаточно активно, учитывая, что домашние задания я еще делала каждый день. Таким образом, английский... Каждый день был в моей жизни. Отбирают лучших 25 танцоров России. I don't, I don't language, 25. Само задание не требует много времени на выполнение... Но мне нравилось повозиться, подниматься, тем более, что они очень интересные и в игровой форме были оформлены. У нас сегодня будет созвон с преподавателем, играем в игру крокодил. И как вы уже поняли, зубрежкой, учебой это назвать тяжело, потому что мы играем, здесь все очень легко и весело. Занимаясь столько времени, естественно, я почувствовала прогресс, потому что раньше английского не было совершенно, здесь каждый день практика. Плюс на урок с преподавателем я все время разговаривала. Прогресс был очевидным, мне казалось, каждую неделю наращивается логот. Right. Well, yeah, so okay. okay. Сейчас я продолжаю изучать английский. Я хочу научиться говорить по-английски на сто процентов, владеть им равноценно так же, как и русским. Я хочу путешествовать, консультировать по маркетингу не только русскую публику, но и иностранцев тоже. Если вы думаете присоединяться на марафон или нет, обязательно присоединяйтесь, будет весело и интересно, и вы получите большой опыт. А ребятам из English Шоу, всем привет, спасибо вам за вашу работу, преподавателям и всем организаторам. Спасибо!